Машина с 1978 года, по-моему. Ну, старше меня в два раза это точно, а может и больше. Ну, зато рабочие. Ну, я мне сказала сказал, по сравнению с современными техниками не так эффективно, но свою пользу приносила. Когда у нас еще не было ни Химмерса в первые дни, в начале первого месяца войны, то без нее, думаю, было бы тяжеловато. Денису Мосичу 24 года. До начала Великой войны он за контрактом три года служил в зоне АТО-ООС. У первый же день полномасштабного наступу России вместе с детьми, пішел до військомату. Теперь служит в одной бригаде. Денис командует градом. Випустил из всех машин, на которых работал, около 800 снарядов. 40 из них были выпущены з под известной катеринской церкви у Чернигове своего часу c видеоо стало вирусным в интернете ангар с пехотой и ксп Братина было две цели нам было ровно в 4 часа ночи отработать по каждой цели по 20 снарядов мы вообще не планировали стрелять по церкви мы планировали стрелять с киевской трассы, но из-за прицела нам не позволяли там высокие деревья по дороге как раз по трассе нам не позволяло прицелу поднять выше деревья вообще сначала никто не планировал ничего снимать. Потому что у нас не было основной точки наводки. И я своему наводчику говорю, видишь столб там метров за 50? Говорю, бери телефон, включай фонарик и держи все время на одном месте. Если говорю, поменяешь место, все, считай, ничего не получится. Наша бусоль должна была уехать. Мы должны были навестись, отработать, второй раз навестись, а она должна была уехать сразу. Но потом поступила команда, что бусоль никуда не уезжает. Я говорю, включай камеру. Ну, вот, в принципе контрольный наш пункт управления значит подключена ну, к аккумулятору включаем выставляем сколько нам там 40 снарядов залп сделать выставляем там если вручной хотим ставим стрелочку на ручной если хотим в автомате то ставим автомат, автомат. И ручной написано. Если автомат, то просто вот так вот зажимаем и держим. Если написано, ну, если точнее нам надо вручном, то приходится уже вот так вот щелкать. Если надо залп, то это будет очень долго, и очень рука будет в этом болеть. Угу. Уходит за 21 секунду, 40 снарядов. Максимальная там... дальность 20 километров, 125 метров. Ну, это учитывая еще погодные условия, может, там попутный ветер. Угу сможем стрельнуть дальше, если наоборот погода нам и там у нас будет 19 километров до цели, и у нас будет погода портит нас, ветер на нас, то мы можем даже не достать. Mm -hmm. То есть надо учитывать и погоду и все. Здається, про свою машину та ее работу Денис может рассказывать годинами. Хлопец переконує, йому подобається працювати на граді, хоча, як би навчили, може й пересів бы на Хаймарс. Я люблю, когда его наполаяют, есть такая цитата. Коли бегает, суетятся. А еще раз рахунку саме цієї машины доводилось помогать, и украинским агитаторам. На окупованной территории Запорізької области відпрацьовували агитационными снарядами. И раскидывали русский солдат, сдавайся, поселки, но ну, это не который снаряд разрывается в селе, а просто он разрывается над селом и падают листовки, там возвращайся домой, останешься без ног. Внутри снаряда там специальный это 90 взрыватели, его накручивали на определенную цифру на время, и он в небе раскрывался, и падали просто как с неба листовки падали. Там уже на листовке есть номер телефона, в вайбере, куда написать им. Может подумать, может захотят остаться в живых. Возможно, кто-то там по этой листовке исходит, куда надо. Позвонит, ему скажут, куда выйти. Он выйдет, его заберут и обменяют уже на наши. Ну, конечно, приятнее работать типа с осколочными снарядами, потому что действия больше, если попадет нормально, больше пользы принесет стране. И нашей армии для освобождения это больше пользы.